Здравствуйте! Мы сегодня продолжим решение задач из данного сборника заданий по теоретической механике Яблонского с авторами. Наша сегодняшняя задача относится к динамике. Это задание D14, раздел «Аналитическая механика». Подраздел «Принцип возможных перемещений». Название задачи «Применение принципа возможных перемещений к решению задач равновесия сил, приложенных к механической системе с одной степенью свободы». Итак, давайте мы сразу, исходя из заголовка, что мы должны будем вспомнить нашей задачи. Давайте запишем задачу. Название задачи номер Д. 14. Принцип. Принцип возможных перемещений. Или, как их еще называют, виртуальных перемещений. Для системы с одной степенью свободы. Давайте одна степень свободы система. Для системы вот с такой степенью свободы. Итак, как всегда, что мы должны сделать? Определиться с тем, что нам дано. Понять, куда мы идем, что мы ищем в этой задаче. И понять, какие нам понадобятся инструменты для наведения этого моста. То есть, как мы решим эту задачу. Ну, как всегда, нам многое подсказывает в данном случае заголовок. Давайте мы освежим в памяти наши сведения о принципе возможных виртуальных перемещений, как его называют, или иногда его еще называют принципом равновесия. Давайте я покажу вам... Нет, прежде чем условия, давайте мы все-таки выйдем к на учебник. Вот, в частности, открываем учебник э -э теоретической механики. И вот мы видим дату этого, формулировки этого принципа, принцип виртуальных перемещений или принцип возможных перемещений, принцип равновесия тел под действием... Э сил или принципа лагранжа по-разному его называют но вот видите что он устанавливает условия равновесия системы механической системы с идеальными удерживающими голономными и стационарными связями идеальные связи это связи значит напоминаю вкратце это связи для которых сумма работ при движении системы равна нулю удерживающие связи это связи которые удерживают систему в положении равновесия. Галономные связи ⁇ это связи, которые не содержат производных от координат по времени в уравнении связи. Стационарные, которые не зависят от времени. И вот сама формулировка принципа. То есть, чтобы система находилась в равновесии, необходимо, чтобы что? сумма работ всех активных сил, вот они, на любом виртуальном перемещении системы и скорости всех точек при этом в начальный момент мы равнялись нулю тогда система значит что покоилась в начальный момент и будет покоиться дальше то есть она будет находиться в равна о чем говорит нам этот принцип о том что если у нас есть какая то система подчиненная вот идеальная связь то есть силы трения мы не учитываем и так далее и так далее то вот, например, возьмем элементарную систему в виде шатуна. И вот она должна находиться в равновесии под действием каких-то сил. Вот приложили сюда там момент, сюда какую-то силу активную внешнюю, F. Здесь какая-то сила F1, это F2 и так далее, и так далее. Здесь мог действовать какой-то момент вращающий и так далее. Но будем считать, что мы момент свели вот к этой силе, чтобы не усложнять задачку. Итак, что... Система должна находиться в равновесии. Мы задаем э, так называемые виртуальные перемещения. То есть мы не действительное перемещение рассматриваем, а мы рассматриваем возможное перемещение. А что если система могла бы сдвинуться? Тогда каждый элемент системы будет испытывать какое-то... Например, зададим вот под действием этого момента вот такое небольшое перемещение то есть на угол дельта Фи сюда. То есть вот это звено поворачивается на небольшое, бесконечно малое. То есть элементарное, как говорят угол поворота сюда в этом случае вот эта точка например точка приложения силы f2 пройдет какое расстояние давайте выпишем вот эта точка а это точка а2 пускай будет точка а0 это точка а1 значит вот поскольку мы придали вот этому радиусу а0, А1, небольшой поворот, то значит, что произошло? Вот эта точка по дуге окружности испытала что вот такое небольшое перемещение. То есть, вот это перемещение, то есть, точка приложения силы F2, это А2, испытала небольшое перемещение DS2. Соответственно, на этом перемещении что произошло? Если я это задам еще векторами, то сила f2 совершила ну, небольшую работу, конечно, дельта 2, сила f2 умножить на дельта s2, скалярное произведение. То есть сила совершила работу. Точно так же вот этот элемент ползун, например, если я сообщил небольшое перемещение этому звену, Поворот против часовой стрелки. Значит, соответственно, шатун двигался с точкой А2 влево. Значит, соответственно, ползун двигался за шатуном, ну, То есть, вот этот ползун мог испытать что? Небольшое смещение э, влево. То есть, ds 1 вектор. Значит, на, на этом перемещении, то есть, отсюда сюда, сила f 1 тоже совершила что? Небольшую работу Дельта А1 равная что? f 1 но Дельта С1. Фактически принцип возможных перемещений, принцип Лагранжа говорит следующее. Если суммарная работа всех этих внешних сил равна нулю для любого перемещения, для любого выбора дельта S на любых равна нулю, то система, отсюда следует, что система находится, система находится в равновесии. Фактически, значит, применяя этот принцип, что мы делаем? Составляем вот это уравнение, то есть задавая произвольное виртуальное перемещение, мы составляем вот так работу всех внешних сил, ну и моментов, если они приложены, приравниваем ее нулю и получаем уравнение принципа Лагранжа, уравнение принципа возможных перемещений. Если при этом, я здесь задал, все зависит от того, как сколько, значит, если у нас система с одной степенью свободы, и, например, я задал в качестве основного виртуального переключения Δφ, то я все s 1 и ΔS2 я выражаю, что как функцию, то есть и S1 будет функция от φ, и S2 будет функция от это если, повторяю, то есть у нас система с одной степенью свободы. Нам достаточно задать только одну внешнюю переменную, параметр, по которой мы будем э, определять все остальные. Если система с двумя степенями свободы, нам надо будет, соответственно, задать больше степеней. Например, если у нас вот такая система, э, вот такая, вот такая она, раз такая, раз, раз. Ну и здесь, например, вот задали что-то. Вот здесь ползун, То есть добавили сюда еще одно звено. Вот это уже система не с одной степенью свободы. Соответственно, нужно задавать несколько координат. Например, угол поворота этого звена и, например, угол поворота вот этого звена, фи 2 И так далее. То есть, это будет система с двумя степенями свободы. Соответственно, все эти S1 и S2, S3, S4 и так далее. Так далее. Или Ф3, Ф4 Они будут выражаться через уже две координаты. То есть S1 будет. Функции от двух координат и так далее, и так далее. Вот, то есть мы сейчас будем рассматривать задачу на что? Применение принципа возможных перемещений для степени с одной, для системы механической с одной степенью свободы. Давайте будем разбираться в том, что нам дано, но уже в следующем фрагменте.